Время полдесятого, мы наконец-то смогли мою. выбраться. просто, как сказать, Сегодня хотим съездить на... куда? На дудийский пляж. И если время будет в Албанию доехать. Ну все, мы отправляемся в путь. Давай команду. Ехали в монастырь Просковица. Тут такой вид с горы открывается. Самый дорогой отель, остров-отель Черногории. Еще в монастыре Просковица, находится там вот внизу, начинается тропа Егора. В 18 веке сюда приплыл русский моряк Егор Строганов и спросил у местных жителей, чего им не хватает. Они знали, что из монастыря на гору не хватает дороги, пути короткого. Он заделался монахом, принял обед молчания и начал эту дорогу сам лично делать из этих лесенок, из камня. А еще у него была проблема одна, особенность. У него не было одной руки. Был однорукий. Никто не знал, зачем он это делает, для чего. А через несколько лет сюда тоже с России молодой послушник Елисей приехал, приплыл. попросился быть учеником у этого Егора. А также он работал в школе учителем. Все его очень любили. Но через несколько лет он тяжело заболел, и уже когда он помирал, просил, чтобы Егор к нему пришел. И тогда выяснил, что это Елисей был на самом деле дочерью этого Егора. Несколько лет с ним работал, и звали ее Екатерина на самом деле. А Егор был офицером царской армии. И однажды он на дуэль застрелил другого офицера, который был влюблен в эту Екатерину. А Екатерина обиделась на это и ушла из дома, уехала. Вот ну, Егор ее искал, искал, и не найдя сюда приплыл. Замаливать грехи. А тот офицер в дуэли прострелил ему руку, поэтому он руку потерял. Потом, она, когда умерла Екатерина, он еще больше 10 лет один делал эту дорогу. И всю эту дорогу фу, с монастыря наверх, он одноручно, одной рукой все собрал камни, Вытесал. А наверху теперь тут памятник, фонтанчик с водой питьевой. Помним борцов из Черногории, павший у Нопу. Черногория была под итальянской оккупацией. А отсюда с горы такой вид открывается. А еще тут кругом растут гранат. А еще тут лавочка такая сделана, с которой вид открывается на все это. А еще тут по главной дороге находится смотровая площадка с видом на стан-степни. Свете Стефан вообще считается самым дорогим отелем. Раньше это была обычная тербатская деревушка, но сто лет назад ее все выкупали и сделали из нее отель. Вход туда закрыт для всех, только для постояльцев. И там уже находится самый дорогой пляж Черногории. день на пляже аренда Шезлонга стоит 100, 000. 100, 000. 100, 000. 100 евро. Стоит. Во всей Черногории просто ужасные пробки. Вообще вся страна стоит. Вся страна стоит в пробке. Thank you. Короче, доехали с Женькой мы 15 километров. До пляжа решили перекусить чуть-чуть. Женька пончик взяла. Взяли две пиццы, два капучино и пончик. Все это вышло на 4 евро 30 центов. Тут цены получше будут. Теперь захаваем кончик. Кончик, кстати, жесткий такой, чтобы уже лежит весь день и всю ночь. Женька перекусила. Пополнила свою коробочку. Вкусная? Да. А мне еще не очень понравилось. Я, наверное, не разбираюсь в пицце. Я покушала хорошо. Я покушала вкусно. Very delicious. Very good. In the mining, in the wood. Как переводится? Очень вкусно. Только с пончиком я сейчас немного прогадала. Я хотела пончик с шоколадом, но там был только с ванилью, с джемом и еще какой-то. И я взяла еще какой-то, а он оказался пустой. Теперь едем на пляж. Я уже готова, я уже готова раздеться. Пожара. Въезд стоил 7 евро с машины. Да. Молодец. Снимать на этом пляже запрещено видео, фотосъемку вести. Поэтому хрен узнает, получится, что а не там получится. Тоже Потому что все уже тут голые ходят и очень не любят. Который вечная проблема с Женькой. Только оставишь ее где-нибудь одну на пять минут поставить, она, как всегда, куда-нибудь убежит, спрячется и ходишь ее, потом ищешь кругами. А это говоришь. Женя, говорю, по 105 минут, никуда не уходи, пожалуйста. Ладно. Все, отошел в туалет, пришел, ее вообще нигде нету. Где ее искать? Хрен ее Сейчас. знает. Вообще всегда так. Ага. Ну как тебе, Жень, тут? Клево. Мне нравится. Такая свобода, лежачки удобные. На входе обязательно заставляют снимать всю одежду. Типа нельзя по пляжу ходить одетым, охранники да. сидят. Короче, пляж получается здесь в основном 50+, плюс, угу. но зато песчаный. Или Единственное, наверное, в Черногории, который полностью песчаный пляж, без гальки. Да. Отдыхаем хорошо. Ну как у тебя, Женька, ну, пляж? От до Мне понравилось. Ну, на самое большой в Европе он, конечно, не тянет. Да. Я уж не знаю, какие остальные в Европе. Ну, какой-то он слишком старперский. Ну, Никого потому что одни старперы еще. тут. Никакой музыки, вижу, хибар даже нет особенно никакой. Теперь попробуем доехать до Албании, до ближайшего города. Вот мы посетим три страны. Неожиданно для нас самих поездка в Албанию отменилась. Потому что мы, как всегда, молодцы и забыли паспорта дома. Как-то мы решили поехать в другую страну без паспортов. Любим мы просто оставлять документы, это всякие, да, это перед, все. перед важными поездками, вот у нас хобби такое. Вот, поэтому едем домой. Это, нет. я что подумал? Чего? А ведь можно да, в ресторан тот морской заехать, где настоящая больше рыба, тогда -то там посидеть. Сейчас поедем в морской ресторанчик. Поедем, разворачиваемся? Ну давай. Сейчас протестим морскую рыбу. У себя там в ресторане мы всегда успеем побывать. Я так заметила, что чем... Дальше отбуду, чем дешевле цены. Да. Пришли в ресторан местный Баракуда. Находится прямо на берегу речки. Речка Баяна. Классно, Классно здесь. Ну ладно, нет худо без добра. Сибас, вот из как мы спагетти с креветками женьки осьминог нагрели. ну-ка а я много чесночного соуса на осьминога и поэтому я сначала чувствую один чесночный соус и не такой конечно свежачок от вас Чуть не доезжая города Бара, еще находится одна достопримечательность. Оливковое дерево, которому больше двух лет. И еще Женька. Родилось дерево еще до нашей эры. И Женька, которой больше двадцати лет. Пережило всех и Иисуса, и османские нападения, и Первую, и Вторую мировую войну. И в в девяностых годах его подожгли. Да? С той стороны обожженная. Саши. Плодоносит. Вон, вон, видишь? Может, молния попала, не, не помню из-за чего она загорелась. Видишь, под, подгорело. Да, полоносит. Три часа, три часа мы, наверное, ехали сюда. Причем, основной 90% мы за час проехали, два часа в пробках последние 10 километров ехали. Что ж, я хочу мороженое. Ну, пойдем купим. А это старый город, цитадель. М -м, концерт. Угу. Цель зафиксирована, накормить. Ни один кот голодным а от Женти не уйдет. Но мороженое, -то точно не надеялся получить. Старый город ничем не отличается Буду от Коттера, мне кажется. Даже uh -huh. а это цитадель. Старые Будвы. По легенде. Город получил свое название. Тут был типа местный Ромео и Джульетта. Чемнотес Марка был и влюбленный в него Елена. Они очень любили друг друга, но отец был против их не свадьбы. Поэтому они решили схватиться за руки и прыгнуть со скалы. И когда они летели, только дотронулись до воды и превратились в двух рыбок. И кто-то это увидел и сказал по-местному, пусть двое будут как один. Будва. По преданию именно Будва стал названием этого города после этого. А внутри Тиминалов, внутри Тицитадели находится табличка в стене которые нашли потом, после смерти у Марка дома. Там две рыбки были вырезаны. И это символом города считается, эти две рыбки. Маленькая. Вот так плавно наш день и подошел к концу. А это нет вот вчера был этим. Как его? Чарли Он В одном том же месте стоит. Просто разные эти костюмы. сегодня продолжаем выбирать лучше черногорское пиво, на очереди Никсичку, никсичко, никсичко, вроде как так, наш эксперт. Казан бар никто переплюнуть не может. Что-то вообще не очень. Я просто не люблю пиво с привкусами, а сейчас у меня до сих пор горечь во рту. Такая горечь после этого пива. Мне очень не нравится. Сколько баллов? Б три. Второй наш пиво это Апатинско. Апатинско. Светлое пиво. Ваше здоровье. Это пиво тоже с привкусом. Но оно не горькое. Но этому... Сейчас еще не распробовала. <Front> ну чуть, более-менее, <tangent> более-менее. Mm -hmm> <Meghanra> <girliper> Самая лучшая закуска к пиву это парашют. Какое же она вкусно! Это просто паршют. Да, это во что обязательно купим ушел.